комфорт не там или здесь комфорт не дома дети они гниют в прямом смысле слова в стенах квартир здравствуйте дорогие друзья здравствуйте с вами речи зары есть Валкон. мы сегодня находимся в гостях у лены в дружеской Республике беларусь и сегодня мы поговорим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 наблюдала вот в период пандемии, как себя люди чувствовали в той же Швейцарии? Начну с того, что создана была искусственная паника, которая очень повлияла и на течение, и на ход болезни. И однозначно э, могу сказать, что те диагнозы, которые э, на результате, в результате положительных тестов, в результате тестирования были озвучены людям, они также влияли и на поведение, и на течение, и на ход болезни, потому что э, люди боялись услышать того, что у них у него есть положительный тест на коронавирусную инфекцию. Mm -hmm. В результате чего, как вот мы любим в медицине сравнивать все с результатом плацебо, мне кажется, что если бы этот результат плацебо был проведен в какой-то контрольной группе, где мы, те, у кого отрицательный э, тест на коронавирусную инфекцию, если бы мы им также озвучивали, что он положительный, этот результат такой плацебо, да, то они бы тоже испытывали примерно те же симптомы, так. как и э, люди, у которых действительно этот диагноз э, устанавливался на, в результате теста э, ПЦР. Еще Следует сказать, что здоровье человека оценивается наличием тех или иных симптомов. И если симптомов нет предполагаемого заболевания, то и болезни тоже нет. Ну и да. тестировать здоровых людей, которые не имеют никаких признаков больного человека, но ну, это, наверное, с точки зрения врача, медицины, глупо это, мягко сказано, конечно, но это даже никак научно не подкреплено и не обосновано совершенно. Уважаемые друзья, напоминаем что наступает Новый год, праздники на носу. И мы, заботясь о вашем здоровье, проводим акцию, где вы все наши товары можете приобрести со скидкой 20%. Будьте здоровы! Паника была. Паника связана с тем, что люди остались дома. Дома они остались наедине с телевизором, наедине с компьютером. компьютером с да, с да. В семье начались сильные конфликты. Дети остались дома закрыты, они устраивали... Тоже бунт, так сказать, на корабле, либо закрыть ребенка маленького дома с родителями, ну день, ну два можно выдержать, потом ему хочется выйти гулять на улицу. Это своеобразная была, конечно, такая кабала, и загнали э, всех людей туда, в общем-то, добровольно, потому что само слово самоизоляция говорит само за То есть себя. самоизоляция была везде и у нас, в да. России, и в Беларуси, и в Европе. Да. Ты, как врач, скажи, пожалуйста, ношение масок целесообразно? Ли? Нет, ношение масок нецелесообразно. Во-первых, это было доказано в лабораторных условиях, что ни одна из масок не защитит от проникновения тех вирусов. Ну, в данном случае мы говорим о коронавирусной инфекции. Да и если взять другие респираторные вирусы, они проникают через барьерную сетку маски, потому что То размер вируса, микро, микро, микроны. Нет, те, нет, 6, 60 нанометров. На, где-то до 100. И та сеточка, которая, да, составляет э, размер маски, ну это, как, я не знаю, как если мы будем сейчас капать, наверное, в кружку. Но это не средство индивидуальной защиты, это марлевая повязка. Да. По большому не... счету, она ни от чего, кроме как кислородного голодания, не добавляет Вызывается, так называемое состояние гипоксии, как да. мы называем да. в медицине. И, естественно, у ребенка, особенно если это маленький ребенок, который чаще дышит, да, ему нужно больше Частота дыхания минуту. Он, естественно, испытывает э, затруднение. Это состояние, связанное прежде всего нарушение происходит на уровне головного мозга. И первые симптомы, которые появляются, это головокружение и головная боль. Если такой ребенок 6 часов, в среднем возьмем, 6 часов школы находится в закрытом помещении, да еще и в школе или где-то, даже может быть и дома, да, но тем не менее, вот эта вот маска и этот барьер, то естественно, вторая половина дня пройдет под эгидой. Мне плохо, мне болит голова, мне кружится голова. И это то, что мы действительно видели, потому что дети эти ощущали на себе как никто другой. Это такой вот компенсации не было. Они боялись схитрить, потому что, опять же, в Германии мы знаем, что очень покорное общество. Они привыкли выполнять приказы, данные свыше. И если государство велит ношение масок, дети, в общем-то, достаточно серьезно как этому Прости, относились. Прости, Лена, ты о Германии больше говоришь почему? Германии говорю больше почему, потому что в Германии была хуже ситуация, чем в Швейцарии. А, ты же в Швейцарии живешь? Да. Я а, сейчас живу в Швейцарии, но когда началась вот эта вся ситуация с коронавирусом, мы еще жили в Германии, в Германии, и мы застали то время, мне кажется, самое страшное время, когда было школьное образование перенеслось на дом, то есть такой home office, да, но для детей это было home school и они эм, дети, когда вышли в школу на какое-то время, им разрешили выйти в школу, они, конечно, оказались в масках там, общение в школе. в школе в масках, да, все уроки в масках. Общение между детьми в школе было запрещено, им не разрешали вместе соединяться в переменах, и уж тем более снимать маску. Ходили они э, по э, линиям каким-то, там им распределили ход движения справа налево, слева направо. То есть, разреш... То есть это вот какой-то такой, мне даже кажется, был установлен э, солдатский строй, армейский строй. А рамки при входе есть в школе? Эм, в той школе э, была такая вахта, так называемая, где пропускной режим регулировался. Медала или не было, но в некоторых школах э, в самих классах уже учителя мерили, я знаю, измеряли температуру. Таким ну, датчиком. это температура. А да, да, да. у нас сейчас во всех нет, школах пытаются не было. вот эти вот рамки не, поставить, нет, пропускные. Нет. Тюремный режим. Тюремный нормально. режим, да, да. Родители подругу... не пускают. Родители не пускают? Нет, в школу не пускают, даже не пускают а, исследователей из Института гигиены детей и подростков. А Я брал интервью у Кучмы Владислава Ремировича, директора uh -huh. Института детей и подростков, который uh -huh. занимается изучением гигиены детей в школах. Uh -huh. Он говорит, нас не пускают в школу. <салейся> Всего тюремный режим, то есть это даже не ну, армейский режим, да, а уже какой? даже тюремный. Да. Да. В швейцарских школах э, не было этого периода времени, когда дети были на самоизоляции. Ну, может быть, несколько недель, неделя-две-три максимум. Детям разрешали ходить в школу, это было тестирование э, обязательное. И э, разрешали снимать маски во время спорта. Кстати, в Германии не разрешали снимать маски дети во время спорта. Дети занимались спортом в масках. Когда приходили мои дети, рассказывали, что мам, нам сегодня не было плохо, потому что был спорт, я 45 минут бегал в маске. И на мои все письма, чтобы с требованием объяснить эту ситуацию, директор школы просто игнорировал, даже мне ничего не отвечал. А это везде аналогично. Потому что родители Москвы, вот у нас есть такая организация, и мы заходили к директору, отговариваются спокойненько, причем мы заходили по союзам. Требовали, там требования писали, да, отписались и все дела. И вообще, то есть следует сказать, -то, вывод мы делаем таков, mm -hmm. но это очевидное что mm -hmm. вся система европейская, российская из одного центра да, управлялась. Регу регулируется из одного то центра. То есть это да. Всемирная организация здравоохранения под руководством известных создателей mm -hmm. и финансистов. Болонскую систему вроде бы как уже начали отменять, угу. хотя министерство образования и вся цифровая среда она до сих пор каточкам так идет по детям. Ну, то есть mm -hmm. внедряется. Я не знаю, как у вас цифровая среда в школах внедряется? Внедряется очень активно. Они переходят э, на занятия э, через э, компьютеры, э, так называемые планшеты. Домашнее mm -hmm. задание выполняется тоже через компьютер. И все меньше становятся бумаги и ручки, дети меньше пишут, они больше не печатают. Умеют да, уже, да, да. То есть, это развитие, оно тоже идет, идет деградация. Детям выдали и выдают с пятого класса в швейцарских школах. На руки личный компьютер, такой маленький планшет, который он может принести домой. И все домашние задания сдаются учителю в электронном варианте через сообщение. То есть есть программа специальная. И вот налажен также контакт с родителями через специальную программу, где я могу зайти, прочитать сообщения, которые мне адресованы, и ответить точно так же даже уже на уровне электронной почты все не работает. Все больше программ, которые нужно закачать. То есть искусственно создается вот эта база э, программного обеспечения, которую нужно иметь или у себя в телефоне, или у себя в планшете для того, чтобы хотя бы осуществлять контакт с учителем. То есть, если у меня вдруг не кажется сотового телефона, на сегодняшний день это как без рук оказаться. То есть ты не можешь сразу не ни увидеть ничего, не ни проверить, не понять, какие тесты у детей, какие они ошибки сделали, потому что даже результаты тестов уже стали приходить в электронном виде. Понятно. Угу. Почему Европа относится негативно к России? Потому что цены на электричество, на газ,